Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на нашем очередном прямом эфире. Тренингового отдела господин Лоудзефа. Давайте поприветствуем его, его. смайлики поставим, сердечки будем ему ставить. Господина Лоудзефа поприветствуем. Добрый день, дорогие друзья. Uh uh, кто не знаком со мной, повторяюсь. Меня зовут Лу я являюсь специалистом Международного бизнес колледжа корпорации FAHO. И сегодняшняя тема, которую мы вместе с вами разберем, она, конечно же, будет непосредственно касаться наших любимых и красивых, замечательных женщин. А, на самом деле, место женщины в нашей жизни действительно очень особенное, можно сказать. А, женщины, они сами по себе, они очень особенные. А, почему так происходит? Потому что большинство, а, большинство вещей, которые выполняют женщины, а, собственно говоря, они выполняют и работу, и мужчины иногда. Uh, но есть одна вещь, которую мужчины не могут сделать, то uh, сделать как женщина. Uh, в первую очередь, потому что uh, идет различие полов. Uh, и обратите внимание еще раз: все, что делает мужчина, все это может, конечно, и женщина выполнить. Поэтому, еще раз повторяемся о том, что женщины действительно э, великие, действительно необычные. Э и на самом деле они выполняют очень большую работу, и как и в своей семье. Но э, ее организм в чем-то, конечно же, отличается от организма мужчины. И, uh, собственно говоря, uh, после 30 лет одна треть женщин по всему миру, конечно же, uh, страдает от заболеваний, непосредственно связанных с маткой. И uh, чаще всего uh, большинство болезней, которые uh, идут по гинекологии, они, конечно же, непосредственно связаны конкретно с этим органом, с маткой. Uh И для того, чтобы поддержать здоровье uh, непосредственно организма женщины, конечно же, в первую очередь необходимо поддержать, uh, поддерживать здоровье непосредственно этого органа матки. И, собственно говоря, благодаря сегодняшней лекции мы с вами более подробно разберем, как нужно будет заниматься поддержанием здоровья матки. Кто-нибудь знает, где находится, где область, 啊, в которой находится матка? Uh, возможно, кто-то сейчас скажет, да, вот ниже живота. Uh, uh, смотрите, дорогие друзья, многие из вас уже знают, что в нашем организме есть такой опоясывающий меридиан Даймай. Так вот, матка у нас находится ниже опоясывающего меридиана Даймай. Находится посередине внизу живота. И, собственно говоря, матка, когда находится внутри нашего организма, впереди нее находится мочевой пузырь. И сзади находится кишечник. То есть она находится между, посредине между мочевым пузырем и кишечником. И, конечно же, 呃, прилегает к влагалищу. Ну, это мы знаем. И, собственно говоря, что касаемо формы матки. Можно сказать о том, что у нее форма перевернутой груши. Но uh, no, стоит не забывать о том, что она действительно несет очень uh, большой, большие функции uh, для организма женщины. Очень многие женщины, да и мужчины, знают функции uh, матки в организме женщины. Итак, первая ее функция – это, конечно же, менструальный цикл. И, конечно же, вторая функция – это выносить плод, родить ребенка. И точно так же матка выводит все токсичные вещества загрязнения, которые не нужны нашему организму. То есть выделение. ]那么还是... 它还可以帮助我们分泌女性的这个代谢。И точно также она помогает выделять определенного рода гормоны.所以当子宫出了问题，你发现她怀孕这个孩子就容易出现异常。 и, собственно говоря, мы все уже сейчас понимаем из этой темы, что если есть какие-то либо проблемы, непосредственно связанные с самой маткой, то, конечно же, это повлияет в дальнейшем и на ребенка, который, собственно говоря, будет, вына... которого будет вынашивать женщина. Родился, а матка до родов, до ношения ребенка, она, в принципе, по форме маленькая. И, собственно говоря, во время беременности, когда сам плод увеличивается, и матка тоже увеличивается. И после рождения ребенка из большого состояния, после увеличенного состояния, матка возвращается обратно в прежнее, то есть уменьшается и собственно говоря мы все понимаем о том что есть определенные волокна которые возникают во время увеличения сокращения матки и в китае даже и вообще везде можно даже сказать о том что матка это как дворец для ребенка или можно называть ее колыбель жизни. И, собственно говоря, еще раз хотим uh, подчеркнуть то, что uh, благодаря тому, что мы сейчас услышали и колыбель жизни, и дворец для ребенка, можно понять, что матка ⁇ это действительно очень важный орган в организме. Uh, у матки есть ясная, четкая цикличность и ритмичность. Вот пример, что будет относиться к цикличности? Как раз таки вот менструальный цикл. в то есть, что относится к э, цикличности? То есть, каждый месяц есть определенный цикл, когда наступает э, менструация. При э, беременности, конечно же, это, э, этот цикл, скажем так, откладывается и он обратно возвращается после рождения ребенка. То есть, это мы относим как раз-таки к цикличности. И, конечно же, э, есть определенная ритмичность. Что относится к ритмичности? Только что мы вам объясняли о том, что после родов матка сокращается, то есть сокращение, увеличение, это относится к ритмичности. И, собственно говоря, точно так же есть определенный, uh, скажем так, цикл развития от uh, молода до юности до созревания. То есть сюда входит у нас созревание, то есть молодости в юности, когда только начинается менструальный цикл, и доходит до того периода, когда наступает период менопаузы. Но в течение этого периода мы можем заметить, что с маткой случаются различного рода проблемы можно даже сказать еще попроще независимо от того сколько вам лет в весь период от uh, самого детства и до как бы взросления uh, до старения даже скажем в каждый период есть определенного рода проблемы которые могут возникнуть конкретно с этим органом и собственно говоря господин лузыфа говорит о том что необходимо получить определенные знания о том как необходимо будет заниматься поддержанием здоровья матки что входит uh, в проблемы, заболевания непосредственно, связанные с маткой? К примеру, сюда будут относиться все болезни, заболевания, которые были выявлены в зоне нахождения матки, различного рода проблемы. Например, сюда, конечно же, будет относиться онкология, будут относиться миомы, различного рода эрозии и воспаления. 但是, 子宮疾病, uh, это как раз таки те проблемы, те заболевания, которые, собственно говоря, наиболее часто встречаются uh, в, врачеб... в врачебной практике, скажем так. 那么, 子宮疾病呢, Сюда, конечно же, будут входить эндометрит, увеличение матки, сюда же также будет входить миома матки. И точно так же будут входить эндометриоз и выпадение матки. Давайте все-таки с вами по чуть-чуть разберем каждую из этих uh, часто встречающихся болезней, чтобы понимать, какие симптомы, собственно говоря, у каждой из них. No uh Например, эндометрит. Uh, первый симптом возможно, uh, может быть боли, могут быть болевые ощущения внизу живота, то есть резко у вас заболело внизу живота. Mm Uh, точно так же увеличивается количество белей. Uh, Немного может быть uh, повышенная температура. Увеличивается, ускоряется пульс у человека. И, собственно говоря, когда мы идем к гинекологу на осмотр и проверку, именно а, в матке есть большое количество скопления а, именно крови, которая как бы а, идет в кровотечении, выходит. <говорит> <говорит> и, собственно говоря, если а, не заниматься лечением, все это непосредственно перетекает в хронический эндометрит. 就是经常会感觉自己的腹部啊有往下坠的感觉。啊， будет ощущение как будто быниз живота а不行。那个内裤上面啊，你会发现它有很多一些分泌物，有可能是黄的，有可能是红的，还有是白的。啊， наличие наростов присутствует。并且它会出现月经不规律的现象。 и точно так же несистематический uh, не менструальный цикл, то есть сбитый менструальный цикл. И точно так же возник, возникает миома матки. Uh, собственно говоря, у женщин чаще всего встречается именно доброкачественная миома матки. То есть, собственно говоря, нет никаких симптомов, то есть она протекает, это протекает абсолютно бессимптомно. Uh, возможно, при uh, вагинальном кровотечении, uh, при наличии вагинального кровотечения, либо каких-то дискомфортных ощущений человек идет и на осмотр гинекологу, проверяется, и только тогда выявляется как бы миома матки. 那么还有一种情况, И точно uh, точно также сюда будет входить uh, будут входить заболевания такие как эндометриоз. Около 1 трети людей именно в больнице находится как раз таки с таким заболеванием, как эндометриоз. Соответственно, 呃, даем как бы совет, что каждая женщина для того, чтобы она была здорова, для того, чтобы 呃, была здоровая ее репродуктивная система, для того, чтобы она выносила ребенка, родила здорового ребенка и сама была здорова, необходимо заниматься поддержанием здоровья органа матки. И uh, когда нужно будет заниматься поддержанием здоровья. Да, собственно говоря, всю жизнь. Начиная с самого детства, с молоду и до старости. То есть всегда нужно будет заниматься поддержанием здоровья данного органа. 身, 还是这个年龄, Очень многие люди думают о том, что uh, поддержанием здоровья матки нужно заниматься только тогда, когда ты только родил ребенка. И все. Но на самом деле, еще раз акцентируем наше внимание, что это не так. Необходимо заниматься поддержанием здоровья этого органа а, с молоду и до старости. То есть а, весь период жизни. Например, в детстве это как раз-таки, стреми... а, когда формируется организм, идет как раз-таки стремительное развитие органов. 就是这个时候呢，为了让子宫发育的更好，我们就应该加强体育锻炼。Для того чтобы ещё лучше развивалась репродуктивная система, нужно как раз-таки добавить спорт.那比如说，我们进行适当的跑步。Например, вот пробежку.同时呢，我们还要注意这个饮食结构的调整。И точно также нужно будет следить за рационом питания.呃，不能够，这个说我不吃这个脂肪比较高的食物。 то есть не нужно отказываться также и от жирной пищи. То есть, повторяем, все должно быть в меру, но отказываться от жирной пищи не нужно. И точно так же должны быть определенные правила в жизни. То есть все и это будет действительно очень хорошо помогать для развития репродуктивной системы. 当然，针对没有结婚的这些女性，或者是年龄再小一点的女性，她有时候也会患这个妇科病。А бывают uh, и такие случаи, когда девушка ещё не выйдя замуж, не начав, скажем так, половую жизнь, тоже имеет определённого рода проблемы, заболевания, связанные с маткой。很多人就不理解，说我没有结婚，我也没有性行为，我年龄这么小，我怎么能得妇科病呢？ Некоторые даже задаются вопросом, а как так получается, если нет ни половой жизни, я и замуж даже еще не вышла, как у меня может возникнуть то или иное заболевание, связанное с маткой? Но, например, и, собственно говоря, здесь как раз-таки идут внешние факторы, которые непосредственно влияют на здоровье и эндокринной системы, и организма человека в целом. Но хотим также акцентировать внимание на том, что если возникает та или иная проблема именно в молодости, не нужно закрывать глаза на это, необходимо сразу же заниматься лечением, чтобы в дальнейшем это не вылилось более серьезное заболевание. Именно в юности как раз таки в этот период начинается менструация у девушек. Когда у девушки начинается менструация, это уже говорит о том, что ее матка созрела. И говорит о том, что начинается именно период юности. Uh, еще одна особенность начала периода юности ⁇ это развитие молочных желез. И uh, как только на, uh, наступает менструация у девушки, это уже еще раз повторяем говорит о том, что ее матка созрела. Можно даже сказать о том, что uh, у матки теперь проложен путь именно к, uh, к uh, скажем так, к вагинальному отверстию. Но здесь необходимо обратить внимание и уделить большое внимание, 呃, что если девушка слишком рано выходит замуж, либо слишком рано 呃, беременеет и рожает ребенка, это несет определенного рода 呃, вред, здоровью матки, потому что в целом она еще не полностью сформировалась. И, собственно говоря, по исследованиям было выявлено, что большинство девушек, которые рано выходят и рано рожают детей, по сравнению с девушками, которые уже делают это в осознанном возрасте, когда все уже созрело и с, о, о, созрела матка, подвержены, такие девушки подвержены больше различным заболеваниям, связанных как, как раз-таки с маткой. Но, очень часто бывает, что после рождения ребенка именно в этот период идет выпадение матки. И, собственно говоря, сейчас обсудим с вами период, когда теперь уже непосредственно женщина предрасположена уже к рождению ребенка. Назовем этот период период больших проблем, даже можно сказать. Именно в этот период точно так же нужно еще больше усилить способы поддержания здоровья такого органа, как матка. Нужно уделять ей внимание. Именно в этот период как раз таки нужно избегать различного рода искусственных абортов. Особенно это касается э, того периода, когда искусственный аборт был выполнен за короткий, два искусственных аборта были выполнены за короткий период. То есть э, период между этими абортами очень короткий, это очень негативно и э, вредно влияет на матку. 所以在这个阶段呢，我们应该做好避孕措施，或者做好生育的规划。То есть, а в данный период времени либо планировать, скажем так, беременность, а либо выполнять предохранительные контрацептивные меры.那如果他的性伙伴比较多，或者性生活特别紊乱，就容易引发这个子宫癌。 и точно так же необходимо контролировать свою половую жизнь. То есть, если половая жизнь хаотичная, слишком большое количество э, партнеров, то в дальнейшем есть большой риск возникновения рака. ,到了 и э, далее э, рассмотрим период 39 лет и выше. Это именно период, когда э, у нас наступает менопауза. 很多人说, Очень многие даже думают о том, что если у меня закончился менструальный цикл uh, и месячных больше нет, значит нет никаких проблем uh, с маткой, я не буду просто на нее обращать внимание. Но на самом деле в данный период еще больше увеличивается риск возникновения uh, ракового заболевания, связанного с маткой. Соответственно, не нужно закрывать глаза на это, и точно так же нужно продолжать заниматься поддержанием здоровья матки. И точно так же поддерживать гигиену то, собственно говоря, нужно делать в данный период. Заниматься спортом, гулять на свежем воздухе. И точно так же контролировать свой эмоциональный фон. ,啊 ,啊 точно так же нужно контролировать свое питание, потому что ,呃, по ,呃, последним исследованиям, Женщины, у которых идет избыточный вес, те, которые курят, у которых есть вредные привычки, они еще более подвержены различным заболеваниям, связанным с маткой. Соответственно, как раз таки, а, сейчас прекрасная возможность, а, вышли два новых продукта, о которых мы с вами говорили, это там, питок цели и биопеченье. А, уже господин Ляо Шушен в предыдущих своих лекциях рассказывал, как использовать эти два продукта. Необходимо будет их использовать для того, чтобы контролировать свой вес. А, можно даже сказать о том, что матка, она не только важный орган для женщины. 성欲, uh, uh, она не только отвечает за рождение ребенка и ношение ребенка она отвечает в целом даже за здоровье организма женщины uh uh, представим что полностью организм женщины это как uh, большое дерево и корень данного дерева как раз-таки вот наша матка. То есть, то есть то же самое, как и у дерева. Если у дерева корни а, сильные, хорошие, здоровые, дерево растет и процветает. То же самое в организме женщины. Если все в порядке с маткой, точно так же хорошо и развивается, молочные железы и нет никаких проблем с ними, качество кожи хорошее, общее состояние здоровья. Поэтому очень многие женщины, которые заинтересованы именно в косметическом эффекте, то есть занимаются своей красотой, хотят как-то изменить качество кожи, лица и так далее, тоже необходимо будет обратить большое внимание на поддержание здоровья матки. И как, собственно говоря, в жизни мы должны будем заниматься поддержанием здоровья нашей матки, чтобы ничего ей не вредило. Итак, первое, что мы с, вам, с вами обсудим, это uh, то, как женщина может простыть. Uh, мы все с вами знаем, что по традиционной китайской медицине организм женщины относится к энергии инь. Соответственно, uh, в течение жизни мы не можем есть слишком большое количество холодных uh, продуктов. То есть, если мы будем есть слишком большое количество холодных продуктов, напитки сюда точно так же входят, мороженое и так далее, будет расходоваться энергия ян в нашем организме. И как раз-таки в этот момент э, патогенные факторы холода, сырости, ветра могут э, скапливаться в нашем организме. И, конечно же, будет, будет это все вредить непосредственно самой матке. И точно так же, когда наступает период лета, также необходимо контролировать то, что вы одеваете. То есть не нужно носить топики для того, чтобы не было видно живот, чтобы он не попадал как бы, на ветер. Очень многие а, молодые девушки как раз таки этим пренебрегают в летний период времени, надевают либо что-то очень короткое, а, вот если дословно переводить, слишком мало одежды надевают на себя, и а, тем самым в молодости никаких проблем у них, конечно же, нет, но с возрастом эти проблемы потихоньку начинают проявляться. Далее, следующее, это курение. Ну, я думаю, что женщины и я не имеют Точно так же по uh, последним исследованиям было определено, что девушки, которые курят, более подвержены различного рода заболеваниям, связанных с маткой. No и точно так же сюда же входит как раз-таки и пассивное курение. На самом деле, девушки, которые относятся к пассивным курильщикам, они еще больше подвержены а, возникновению проблем, связанных с маткой. Uh, поэтому, если дома в семье есть мужчина, который курит, выгоняйте его на балкон, чтобы он там курил. Но 对，就是不要经常去流产。啊， далее, нужно избегать различного рода абортов. 因为我们在医院里面，不管采用哪种这种流产的方式，都会让那个子宫子宫的膜呀变得更薄。 то есть обратите внимание, независимо от того, какой способ аборта вы выбираете, независимо от того, каким оборудованием и так далее это все выполнено, э, при повреждении матки она повреждается при аборте, а э, пленка матки она увеличивается, утолщается. И точно так же это в дальнейшем будет влиять на такие проблемы, как воспаление тазовых органов. И точно так же uh, необходимо контролировать uh, половую жизнь, то есть она не должна быть хаотичной. То есть обратите внимание, если половая жизнь началась uh, очень сильно рано у девушки, это также негативно влияет как и на яичники, так и на матку. И uh, точно так же в самом конце uh, необходимо контролировать полностью гигиену. То есть, например, если, uh, допустим, сейчас на данный момент у вас начался менструальный цикл, можно, нужно будет использовать uh, и вовремя менять uh, прокладки. То есть вы можете использовать прокладки нашей компании во время менструального цикла, и после менструального цикла у нас также есть еще гигиенические прокладки, которые вы также можете продолжать использовать каждый день. Это все будет помогать а, выполнять профилактику и сокращать возникновение а, проблем, связанных с маткой. И точно так же будет сокращать негативное влияние непосредственно на саму матку. Итак, что же мы еще должны будем делать? В первую очередь, часть живота, низ живота должен быть всегда в тепле. То есть, например, если а, мы находимся в России, то зима здесь на самом деле довольно-таки суровая, холодная. То есть низ живота должен быть всегда в тепле. Это обязательно должны быть какие-то теплые колготы, почтаны и так далее. Далее, не нужно очень долго сидеть. Смотрите, вот у нас даже лекции специально рассчитаны около 40-45 минут. Для чего это сделано? Специально для того, чтобы мы не сидели, не сидели слишком долгое время, потому что uh, когда девушка слишком долго сидит, это также негативно влияет на здоровье матки. И точно так же нужно, не, uh, точнее необходимо проводить осмотр uh, по гинекологии. И далее точно так же, если возникают различного рода дискомфортные ощущения, различного рода проблемы, обязательно вовремя их сразу же решать, лечить, не запускать. Чаще пить эликсир феникса. Для чего? Для того, чтобы повышать наш иммунитет и выполнять профилактику как раз-таки возникновения различного рода воспалений проблем с маткой. ,呢 ,呢 и точно так же необходимо будет использовать тампоны жемчужина принцессы. Например, при, воспали... при наличии воспаления, данные тампоны могут убирать различного рода болевые ощущения, а также воспаление. Если нет воспаления, то данные тампоны, они наоборот, будут выполнять профилактику, чтобы не было этих воспалений. То есть, таким образом, они точно так же улучшают кровообращение. И точно так же данные тампоны выполняют детоксикационный эффект. То есть они очищают матку и яичники от токсинов загрязнений. То есть они очень хорошо очищают и поддерживают здоровье матки и яичников. И точно так же самое, что э, немаловажное, э, данные тампоны жемчужина принцессы, они улучшают э, сокращение влагалищного отверстия. То есть это точно так же э, хорошо повлияет, как и на половую семейную жизнь. И uh, будут поддерживать здоров... будут поддерживать здоровье матки. Еще раз повторяем о том, что когда вы поймете, что э, матка в, э, в полном порядке, она здорова, нет никаких проблем, вы также заметите, что нет проблем с молочными железами, качество кожи лица э, тоже отличное. Почему? Потому что э, матка является как корнем нашего организма. Мы приводили пример вот с деревом. И точно так же мы должны будем с вами использовать биоэнергомассажер, а именно вот ультразвуковую насадку для выполнения массажей. Ну, ну, да И в дальнейшем, конечно же, будет возможность все-таки посмотреть, как нужно будет выполнять с ультразвуковой насадкой массаж в данной области для поддержания здоровья по гинекологии. То есть обратите внимание, независимо от того, эликсир, феникс мы используем, либо гигиенические прокладки, тампоны, жемчужина, Принцессы, либо биоэнергомассажер, все это действительно очень хорошо и эффективно будет помогать. И, конечно же, uh, будет помогать проходимости опоясывающего меридиана даймай. И еще раз повторяем о том, что именно в тот момент, uh, когда матка станет полностью здоровой, а поясывающий меридиан даймай будет также проходим, обратите внимание и ваше здоровье в целом будет также на высшем уровне. Ну и, конечно, желаем каждой женщине э, здоровья. Еще раз желаем всем здоровья, удачи и еще с вами увидимся.